Всем привет Я рад видеть вас на своем канале. С вами Иван Немизмат. Сегодня расскажем расскажу вам обе металлической монете из серии Российская Федерация, посвященной Республике Ингушетия. Данная монета чеканилась на Санкт-Петербургском монетном дворе в 2014 году тиражом в 10 миллионов штук. На Аверсе мы с вами видим вверху Республика Ингушетия, еще выше Российская Федерация, внизу Республика Ингушетия, а вот здесь у нас надпись не обижайтесь, если прочитаю неправильно. Геалгиай Мохк. Я не знаю, что эта надпись означает. Если хотите, можете узнать. Также у нас изображен Орел, Нобелиск, Солнце и на заднем плане горы. Вот такой у нас аверс. Давайте перейдем к реверсу. На версе у нас обычная металлическая монета. Вверху у нас написано Банк России. По бокам листья и ветви. Год чеканки 2014, над годом чеканки у нас клеймо Санкт-Петербургского монетного двора. И посредине это все украшает надпись 10 рублей. Внутри нолика мы с вами можем разглядеть 10, а также рубу, если поиграемся на солнце. Гурт у нас прерывистой рифленый с надписью 10 рублей, повторяющейся два раза. Поскольку эта монета биметаллическая, то кольцо не латунное, а диск мельхиоровый. Тираж данной монеты 10 миллионов штук, как я уже ранее упоминал. Диаметр 27 миллиметров, толщина 2,1 миллиметр, вес 8,4 грамма. Стоимость данной монеты на данный момент, то есть на 27 февраля 2018 года, когда записываю я этот ролик, составляет... 50 рублей в качестве ЮНС, то есть в самом лучшем качестве для этой монеты. Не в качестве пруф, сразу говорю, потому что монеты данные в качестве пруф не существует. Ну, только если поделок, и то вряд ли. Вот. Вот мы сейчас видим рублей, можно увидеть. А вот так 10. Ну что ж, дорогие друзья, я благодарю вас за просмотр данного видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если эта информация для вас была полезна. Делитесь этим видео с друзьями. Пусть и друзья узнают для себя новую информацию. Мало ли они станут миллионерами, миллиардерами, не знаю, смотря мои видео. Ну, а я с вами не прощаюсь. До новых встреч!